Веселый зоопарк. Книга из серии Говорящий планшетик. Кроме самой книжки, в этой книге есть планшетик, с помощью которого ребенок сможет весело провести время, играя в разные игры, слушая песенки, отгадывая загадки. В планшетике есть четыре режима работы. Для того, чтобы начать пользоваться, им нужно его включить. Первый режим это звуки. Нажимая на картинки животных, ребенок услышит, какие звуки эти животные сдают. Второй режим работы это песенки. Нажимай на животных и слушай песенки. А какой в третьем режиме ребенку будут загаданы загадки. Последний режим – это режим игр. Когда ребенок наиграется планшетиком, он может его выключить. Еще одной особенностью этой книги является то, что планшетик можно достать и взять его с собой на прогулку или еще куда-нибудь.